Используя график зависимости скорости от времени, получим формулу перемещения тела при равноускоренном движении. Выделим на графике малый участок АВ и опустим перпендикуляры из точек А и B на ось времени. Если промежуток времени Δt мал, то можно считать скорость в течение этого промежутка времени неизменной, а площадь фигуры ABCD равной проекции перемещения за время Δt. На полоске можно разбить всю фигуру ОАВС, и ее площадь равна сумме площадей всех полосок. Следовательно, проекция перемещения тела за время t равна площади трапеции. Отрезок ОА равен проекции начальной скорости. Отрезок BC равен скорости в момент времени Т, а отрезок ОС равен времени t. Если использовать формулу для проекции скорости в любой момент времени, то получим проекцию перемещения. Если использовать формулу для проекции скорости в любой момент времени, то получим проекцию перемещения.